«Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков!» «Что? Где?» Я указал на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет. «Правда?» И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья. «Натали! Натали!» Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила. «Но «Ну вы же любите Соню!» Я покраснел, как пойманный мошенник,